Танец в море, кондиционер Я танцую при ярком свете Танец мой море, кондиционер Все танцуют Да, да, чувак, да, А там